вообще взяла эту тематику, она связана с тем, что есть вещи, которые мы часто пересматриваем, они в причину нашей жизни постоянно, ну, впрочем, да, то, о чем я говорила, в рецептном городе, но мы просто не обращаем на это внимания. И вот э, с мультивным яснями происходит где-то то же самое. На самом деле, социальные, э, э, гендерные стереотипы, они э, в любом случае всегда видны в масс -культуре. И особо интересно это все просматривать в момент, когда э, есть ну, длительное время, например, какой-то массовый продукт, который ты анализируешь, и можешь сделать вывод о том, как поменять эти гендерные стереотипы, как э, социум меняется постепенно. В этом было интересно говорить о Диснея, потому что э, Disney очень э, большая компания, очень богатая, и плюс э, она делает, ну, мультфильмы, мультфильмы, мультфильмы, большие, делают с 1926 -го года. Но смотрите, к чему. Начнем с э, паранойи принцесс». В ошептепосте э, вышла статья, э, книга, она называлась, называлась она Что не так с Золушкой. Там одна мать, психолог разбирает проблему того, что почему все так одержимы принцессами, почему в детстве, девочек, ну это конкретно американская книжка, поэтому у нас в этом плане сложнее, но. Суть в том, что почему девочек все время навязывают эту идею принцессости, почему девочки ходят ну, на хэллоу и в принцесс, и почему, там, приходя к стоматологу, она слышит к своей дочери «Ах ты, маленькая принцесса, как везут». Вот. И с чем это вообще связано, и насколько эта одержимость вообще существует? В своих исследованиях она, естественно, коррелирует это с Диснеем и с тем, насколько он развил, насколько он, да, ну, скажем так, раздул эту идею принцесс, и насколько э, она хорошо продается. Поэтому э, мы все очень хорошо помним эту страшную штуку, когда ты идешь, видишь маленькую девочку, а она понимает, заказ со страшной принцессой. Ну, страшно, извините. А идет разница, мальчик, только синий, с синим языком, там машинка. И вот эти вот ядренные розовые цвета, которые тебе просто выедают глаза изнутри, они приседают девочек самого маленького возраста. Ну и это, естественно, как мы видим, да, всегда принцесса. Там должна быть принцесса, иначе розовый цвет не считается. Все это обязательно принцесса. Если вы видите Диснея, да, это очень большая компания, которая очень много потратила времени на то, чтобы стать популярной. Конкретно в Disney всегда работала достаточно большой, хороший, очень качественный психологов, сразу увидел, что детям нравятся яркие цвета, поэтому Дисней еще в самом начале, в 1926 году использовал очень яркие цвета для мультипликации. Более того, все эти а, полтринотражные фильмы Дисней делали для того, чтобы с идеей того, чтобы это был а, полтораметражный и фильм тоже, чтобы взрослые тоже могли смотреть и оценивать. То есть это было не конкретный, не конкретный продукт для детей, это а был продукт для для взрослых людей тоже. Может быть, это одна из причин, почему мы пересматриваем его до сих пор. Вот. Поэтому стоит отметить, что яркость цветов, она включена в идею Диснея, была включена все в самом начале, и, собственно говоря, продолжается. Я взяла, я не помню, тут 15, но мне 15 не важно. В общем, взяла все эти мультфильмы, их на самом деле у Диснея больше, но это вот такие самые показательные мультфильмы, которые очень хорошо, по примеру которых мы можем понять, насколько изменился продукт Диснея. 37 года года, 2013 Естественно, что мультика была гораздо больше, но тут именно основные принцессы, я их поделила, походить в общем я их поделила на три, на три этапа. Первый, вот ее снежку симптомов заложил качественно красавица, это первый этап. Потом видите пропуск, достаточно его много лет. Потом «Крусалочка», «Красавица, чудовища Алладин, порафонда Смулана, потом опять пропуск, и вот современные мультфильмы современным принцесса Лягушка, Рокуцель, храброе сердцем» и холодное сердце. Сердце — это популярное слово, в общем, э и я хочу вот сейчас вам, э я так как я поделила на три этапа, я вам расскажу отдельно по каждому этапу суть стереотипов и особенностей. Ну, начнем. Да Во-первых, да стереотипы, они есть в мультфильмах, и они очень раздражают многих феминисток и на самом-то деле э можно считать, э до сих пор так считают, в первую очередь считать, что мультимы действительно все еще плохо влияют на детей и что имеют очень очень негативное влияние. Но э, все-таки вот мы сейчас видим на примере, что Дисней меняется. Ну, значит, начнем с первого этапа. Вот первое, мы видим, что, во-первых, у Диснеевских предоставления времени не было друзей, были птички. Птички, девочки, короче, а, они не сильно разговаривали, если это, конечно, не принц. Э, и не фея. Зачем она будет что пропеть в а, а, Понимаете, эти мультики были очень старые и а, девушки эти все были похожи на... Ну, это был стереотип, который мы тогда приемлем. Девушки были скромные, мечтательные, неразговорчивые. Я не представляю себе ситуацию, вот сейчас, чтобы, допустим, там, ну, кто-то принимал себе такое модель поведения, когда золушку унижает, унижает, она молчит, делает что все хорошо, поет, мой пол. А, кто себя мужика. А вот ну, это, очень неправдоподобно, и это модель поведения, которая нам сейчас в нашем обществе очень неприемлема. Это так и работает сейчас. Да, с той же, с той же, эм, может быть, смешки, и с той же, с той же, с той же, с той же, с той же, с той же, с той же, с той же, с той если никогда не обращался к форм, обычно шея и талия были одного размера, более менее выглядела ну, более менее пухленькая была снежка, но после, после этого в франшизе ее меняют вот такой уровень. То есть видите, если в тридцатье году у нее были щёчки, пухленькие ручки и так далее, то тут у нее уже ну, более такая ну, стандартная, у нее уже талия и приближается к шее, но ну, постепенно. С она идентична. Но они не сексуально одеты, да? ну, закрытые одежды и так далее. А, негативные герои достаточно а, конкретные и однозначные. То есть мы, По моей сети очень видно, что она негативный герой. Не надо очень много психологизма, чтобы догадаться, что они злые на линии. Потому что герога не какая-то, что она не очень была. что мы говорим о мужчинах. Мужчины, ну, основное. вообще помните, когда тут какого-нибудь из данных героев мужчин в этих трех фильмах. Нет, у них нет И, ну, всем все равно, он был принц, это самое важное. А, самое интересное, что если на этого человека в парик, он будет женщиной. <сёк> <сёк> а то а Генгу ну, у них нет вот, сильной, не сильно распределено плане. Ну, то есть видно внешне, да, они очень женственные, очень жманные. По сути, у них нет никакой важной а, роли. А, они должны быть принцами. Принцами, ну и вот принцип. Началось меняться, но, ну, смотрите, появилась первый день русалочка. А, внезапно, главные героини, они перестают быть пассивными, они принимают на себя главную роль. Ну, русалочка, например, пошла против боли отца, чтобы завоевать мужика. Ладно, завоевать мужика. Она убрала себе голос, чтобы сделать себе ножки. Такая сиди, но вообще началась на полевый характер. Первый раз семейские герои героиня была, героиня проявляет характер. То же самое, как вот и Жассемин проявляла характер, мне хотелось в системе Покахонка и, и вот, собственно Сварочная город тоже. Но ну, а теперь обращаем внимание на другое. Мы смотрим на их внешний вид. Мне кажется, что так никто не одевается. По крайней мере, не в этих странах так люди не одеваются. То есть сексуализация, да, у них тоже так талии еще одинаковые но а, они выглядят нам, нам, намного больше сексуальных акцентов, чем у предыдущего героини, у предыдущего этапа. А, а, при этом тоже длительное время на это наезжаем в что Десне очень плохо влияет на семейные скрепы, и вот а, на женщина на женщинах выглядит как-то так. Тебе очень апресирует, очень хорошо, и вообще начинает После этого последнем появляется Мулан. Мулан, героиня, это женщина, если кто-то изменил, она вообще нет никакого цепи на сексуальность, она принимает абсолютно мужскую роль, идет против системы, спасает Китай, и, и дальше что важно, тут внезапно во втором этапе, короче, выйти замуж, не главная идея жизни, И вот видите, да, то есть внезапно ну, мы делаем окно то, кто становится все-таки у нас не выходит замуж, что выходит замуж. Тут практически все герои ну, сделаны уже чуть позже. И если в самом начале все выходили замуж, то тут внезапно заведем ну, распределение такое более интересное. А, так, потом ну, начинается новый фильм. Вот этот фильм «Приносили лягушка», он у нас вообще был не популярен в 2006 году. А там появляется первая героиня афроамериканка потому что у Диснея были все равно проблемы с расизмом. Вот. И в Диснея, и вот у этой главной Негритянки, у нее основная, она все равно была замуж за принца, но вообще изначально у нее цель сделать ресторан. То есть внезапно некритянка хочет сделать бизнес, а не выйти замуж. Но у нее есть подружка, вот, блондинка, которая ходит, в, ой, да, которая ходит в розовом и мечтает в виде за принца. То есть Дисней постепенно сам начинает начинает над собой смеяться. Он показывает, что все эти идеи, которые он показывал до этого, он понимает, насколько они абсурдны сейчас, в наше время. Но, есть, но при этом она, она не негативный герой. Тут, конечно, плохой кадр, не видно, что она не негативный герой. Она, она очень добрая, она помогает Фере главной героине, но вот ее высмеивают. То есть вот ее вот желание найти себе принца, быть замуж, она высмеивает на себя. Она наступает в бомб, под названием Frozen, все родители в мире не этот мультфильм. В... они просто опубликовали один пост от этого отца, который просто не выдержал он написал пост ненависти этого мультика, потому что его две, дву... две дочери одной а другой четыре только твои девушки говорят об этом мультике все время напевают эту долбанную песню а, все время все, все время хотят все это мультика я смотрела по статистике ве самый популярный костюм среди взрослых людей на Хэллоуин это так, это Джон Сноу а среди девочек это это Элиза между прочим не только девочек но и мальчиков мальчики тоже одевают костюм да да это очень интересно и тут внезапно в этом фильме отношения мужчина и женщина есть но тут выступает уже конфликт сестер, братьев сестер, и как видите, это более подходит как все как Золушка. Ой, я не знаю, людей, которые спать вот так. Я знаю, я вообще спать под гитарой. Я видела эти лица очень часто, а вот герои становятся менее идеальными. На жизнь, ну, они похожи на, те, ну, на поведение уже приспособлены к жизни. Они не поют с <delle> птицы, не надо разговаривать с людьми. Они не моют пол радуются жизни, они пытаются что-то поменять. А, главные герои, а, более того, в этом фильме, главная героиня а, вот она, она, она очень противоречивая, она, она агрессивная, она кидается, потом у нее ломка. В общем, происходит изменение очень сильные характеры. Она совершенно неспокойная, она не, она, она не просто есть яблоко из страшного человека и, и умирает спать. Нет, она, она внезапно, она, очень, она этот, этот герой, в нем очень много протеста, женский герой, который много протеста. Это очень было не похоже на десерт вообще. По поводу мужчин это Тоже интересно, потому что внезапно мужчины говорят как про чуть-чуть. Но вообще интересно, потому что вот этот вот, вот этот вот герой, вот эти два героя, они были в последний фильм, об этом вот, вот Опять-таки, диссессор тебя высмеивает. Мы сейчас видим Ганса, этого героя, он типичный принц, идеальный, очень милый, поет песню, понятно. Смей у него конь. Ну, да. видите, знаете, действительно всегда он уникает. У него перчатки на руке. А если у него перчатки на руке, значит что-то он не очень хороший. Вот. мне кажется, что этот принц, он не очень хороший человек, убийца, предатель, все дела. А главное героиня влюбляется, Человек, который ковыряется, отрыгивает, ест морковку, короче, похоже на типичного мужика, больше, чем вот этот нос. То есть действительно начинает показывать мужчин тоже реалистичными. Теперь это не просто принцы, которые поют песни, целуют спящих людей а, и вообще классно, у них есть деньги. А это, на самом деле, просто человек, который собирал лед, у него нет денег и он реально ковырялся в носу все время и ее раздражал, они еще меняли носки. Они по-другому выглядеть никогда не могут. То есть, они как смешными, с розовыми бантиками, с э смешными старичками или очень страшными, просто невероятно. А по-другому не надо. А вот. Как видите, Дисней не сам начинается над собой Это, это главный герой Фрозен говорит своей, дочь, своей сестре, которая влюбилась в первую попавшуюся парня, И это идет чуть-чуть разрез всего того, что было, понимаете? Вот Дисней начинает работать над ошибками, показывая, что он видит. Вот. В дальнейшем наступает момент, когда сейчас в культуре Дисней выступает как интересный феномен насмешки, потому что я забыла этого фотографа, он сделал серию фотографий под названием Не жили долгий час переводит, где он показывает нам, как вы видели бы в реальной жизни, скорее всего, ну, типа, грустно все на самом деле. А это у меня сразу по-другому. Если бы это было если птички, было бы ничего. А вот как это сразу? обычно не смотрят. Да? Многие из нас я знают, по себе сужу, любят пересматривать материалы, потому что они ассоциируются с чем-то хорошим, если и так далее. Но на самом деле, мне бы очень не хотелось, чтобы мой гипотетический ребенок думал о том, что ей надо съесть яблоко или мыть полы, чтобы у него было что хорошо. Вот. Или, допустим, я бы не хотела, чтобы мой сын думал, что ему надо быть принцем, чтобы у него было все хорошо в жизни. Или меч с он. То есть эм, все, эти, все эти стереотипы, они идут эм, в мозг тем более детям, потому что эти модели поведения они перенимают. Вот. Я думаю, что на это нужно обращать внимание. Все. вроде бы как наоборот. А шрек не входит, во-первых, три мороза, а во-вторых, шрек не входит э, во франшизу «Принцесс». Все эти барышни входят во франшизу. То есть э, у Диснея есть перечень баб, на которых они зарабатывают деньги. Это принцесса. Принцесс". Нет, нет, они есть крыша, конечно есть, но просто Дисней конкретно э, очень распиаривал, очень много работы над образом принцесс. Именно конкретно эта компания. Все вот это вот, вот это вот орел розовости, он очень привет хочет очень-очень близко сказать Дисней То есть Дисней с самого начала начал, это была одна из идей самого Диснея сделать так, чтобы а, девочки хотели быть принцессами. Поэтому я не делаю корреляцию, ну, я не делала анализ других а, нет, фильмов, поэтому делала просто именно только Дисней. Но, конечно, если мы говорим о Мадагаскаре, например, то в бегемотих это вообще классненько. Ну, то есть, понимаешь, они ну, скорее задают контакцию, либо ориентируются. Вот, это интересно. Это Потому что э, я ну, вот к чему, да, то есть и масс культура меняет социум, и социум нет мас-культуры. Потому что в конце мы видим, что героини Но да, ну, все равно, да, то есть героини меняется, меняется акцент ну, мужчин и женщин, но при этом героини все равно будет очень сексуально. То есть я думаю о том, что это все равно какой-то круг, э, ну водоворот, все равно это работает друг на друга. Поэтому ну, нельзя говорить о том, что серетипы наказываются только в потому что все-таки влияние идет из извне тоже. Но говорю, что все это время действительно прижало огромное количество исков, криков феминиста и так далее.